с вами студию, жилая площадь 24 квадратных метра, коридор 4,5 квадратных метра, подготовлено под обои уже, натяжной потолок, санузел с отделом, санузле кафе, змеевика нет, выводы под стиральную машину, ванна установлена, Также натяжной потолок и комната. Здесь кухонный уголок с плиткой. Ком квартира с ремонтом. Еще раз напомню. Если считать вместе с балконом, то здесь 26 квадратных метров. Балкон.